Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изобразию. Штребух! Всем здорового, братва! Опа. А тут уже не только помоечка кормит, но ну и донатик. Вау! Штребух, привет! Твой контент топ. С кем лутайтесь сегодня? Спасибо большое, зритель! Сегодня я лутаюсь с Владом и с Димой. Чё ты? Это Дима, там Влад ходит. Влад, ты будешь срать, если что, за 300 в помойку? Я на смесиного за 300. Ты за 300 насеришь? На А ты Влад? Я подумал. Он подумает. Но если бы ты согласился, вы бы могли вдвоем насрать. В одновременно дабл минирование сделать. Зритель пока такой, типа, просто сдалека заходит, пока спрашивает просто, а кто там с тобой? А потом, пацаны, насрите за 300 в помоечку. А, -а, -а. Ты как а тут уже не только Опа, нихуя. Ой, Вау. <свист> Дима. Дима. Go. Зритель кинул три сотки, срать пора тебе. Зритель, спасибо за донатик, спасибо, это Дим, я отдам эти три сотки. Если он сегодня насерет, ты должен заминировать помоечку поскорее, понимаешь, Чтоб конкурент подорвался на мине твоей. <связать> чё там, Дим? Тут насрать, ты, ты. О, у тут нас <связать> срать будет хорошо. <связать> вот тут, смотри, сколько шматья для жопы твоей. Вот, вот. вот. мягенькая, бери вот. для жопы. То что, то что доктор прописал, да? <связать> для жопы. <связать> Дима, короче, лезь в кормушку. Это твоя помоечка полностью. Заныривай в кормуху. Залутывай ее. Ну и насри, конечно же. Насри на картонку, чтобы вам показать. Чтоб не обманул. Да, вот, сюда, вот в эту коробочку маленькую. Где? Да, вот Батону сюда. Я... Вот тут вот, что-то уже говном... Ебать. Дима, ты знаешь, эти коробки уже обосраны? Вот уже все обосрано. Вот говно. Вот Понюхай Это реально говно Чем пахнет? Чем пахнет? Дим, что это, Дим? Говно, правильно? правильно. Я в шоке, блядь Тут уже нас заминировали до нас, блядь моечку. Че там, Дим? Ты в говне? Покажи Давай сюда, показывай, блядь. Да поближе. Ну, Ебать, давай. у него перчатка в говне, ребят. Вы Видите? Давай сри заебал, давай быстрее, дополняй. Дим, ну как, успешно? Ебать, такой довольный лезет. Не-не-не, дай-ка, дай-ка. Влад, Влад. Не-не, покажи, что ты. что Пиздец. Дим, это не результат. Это, это не результат. Давай нормально. Это хуйня. На 300 рублей не катит. Это на 30 рублей катит, но не на 300 Давай, давай Не, ну ребят, согласитесь, это вообще не результат Че он там насрал, я не знаю Мне кажется, моя кошка и то больше высирает По-любому Шустрик и то больше срет, чем он Че, Дим, как там? Да ты, блять, охуел Я тебе говорю, мой шустрик Ебать, там три штуки Мой шустрик серит больше Давай, тушься нормально, заебал Не, ну вы видели, что он там насрал-то, блять Как мышь за энергетиком. Ну, сходи. В КБ ты пойдешь? Ну, давай. Короче, диму ну, у тебя последний шанс. Ну, что покажешь? Пока, -то. Пока только так. Ну, все, можешь вылазить тогда. Это вообще залупа конская. На 100 рублей насрал. Ладно. Тебе сотку отдать? Да. Ну, там, Влад, совады да быстрее, чтоб это... Я тебе три часа тут не ждал. Чего ты ржешь? не Ты не сказал ему, что у него вся спина в говне? Он не смог, ребят. Короче, ты его увидел в магазине и увидел. Ты увидел у него на спине говно, да? Пожди, а где он спиной в говно влез? А как так вышло вообще? Как так получилось? Ребят, вы вообще представляете масштаб пиздеца? Он сейчас в красно-белом, и у него спина в говне. Ты пиздец. Говно это деньгам. Походу Димон поднимет нормально сегодня денег где-то. Прикинь, не, знаешь, вот допустим ты, Дима, да, вот такой спиной стоишь. А я сзади стою и смотрю на спину в говне. И такой хлопаю, молодой человек, у вас спина в говне. Это пиздец. Он еще ни о чем не знает, причем. Это самое веселое в этой ситуации. О, о идет. Все там, Димон? Я с волшебки купил, так как у меня вот и рука... Рука в говне? Пожди. Что такое? А? У меня Иди нахуй отсюда. Иди нахуй отсюда, блядь. Иди нахуй отсюда. Я говорю, нахуй иди отсюда, вот туда иди. Иди, что ты тут стал? Это пиздец. Дим, пошли на помойку. Иди на помойку, да дурак, блядь. Иди, иди, иди туда, быстрее. Обосрыш. Фонарик дай мне мой. Дай я сам сниму. У тебя в Дим, как тебе впечатление? урод, урод. блять, да? Постой, стой. Да не двигайся. Ребята, если что, это человеческое говно. Повернись. Зря ты рюкзак одел. У тебя теперь рюкзак весь в говне. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. А, стоп. Ты представляешь, самое смешное в этом то, что ты сейчас. Повернись еще раз, повернись еще раз. Ребят, вот сейчас такой с такой спиной сейвка. Ты сейчас красно белая ходил со спиной в говне. Прикинь, те люди, которые сзади тебя стояли в очереди. Они будут всем рассказывать, как стояли в очереди за чуваком, у которого спина была обосрана. Фу, пиздец, от тебя воняет. Не подходи, Да не подходи к вам. Говняный димон. Говняный димон. Это топ. Думаю, теперь ни один хейтер не скажет. Что он плохо сряд. Вон пацанка газу дал Аж себя самого с головы до ног А За какой донат такое повторишь Теперь твоя фишка Ау-вау Ау-вау Ау-вау Это что? Сникер с голыми руками берет Руками Да я видел все Сникер сейчас как раз тем. Пацаны ушли Блять, У меня что-то на жопе. Блять. Братва, я подумал, что вот это говно. Но это не говно, слава богу. Какая-то еда. Фу, блядь, блядь, это говно. Кто не поставил лайк, на того натравлю бомжей. Пока. До скорых встреч.